И всем здарова, с вами я, Ванек, и да, у меня м, официально появилась своя новая... Ну, я себе, точнее, заказал, как вы могли, наверное, забыть или запомнить, или сказать там... Ну, я себе заказал распаковка покупочек. У меня, значит, смотрите, вот такая вот коробочка новая, в ней лежал, лежит вот такая вот... Эм пленочка, ну, чтобы не... чтобы... чтобы не разбить товар, потому что товар реально хрупкий, как мое сердечко. И вот, смотрите, вот такая вот кружка у меня. Ага. Ну, новая, новая. Ее буквально только с завода, только с завода сделали, и все. Она вот, вот, красивая шкурочка. Угу. снег Снег, завидует, за блин, прям, когда вы все... Mm -hmm, да, новая круженция Фиолетовым цветом Кстати, не с моим Самым сам любимым Я думал на самом деле, что она будет Немножко, ну, не фиолетовая Я думаю, что она будет, ну, какая-нибудь такая Красненькая, кстати, ребят Упаковку Упаковочку, вот Упаковочку Упаковочка немножко, так, скажем зап... Мне кажется, что вообще Там нужна упаковка, только, ну внутри этой кружки нужна только для того, чтобы ее не разбить. Вот эта вот штука, она нужна, чтобы кружку, кружку можно было перевозить во всяких там, ну, чтобы, короче, в разных этих местах можно было перевозить ее, чтобы она не билась тут, не колечилась, чтобы она, ну, ну, а ведь реально, ребята, какой смысл, если это, сейчас посмотрим, и ну, извините меня, конечно, если это человек, который мне мне кружку подал, точнее. Я его, точнее, как бы вам сказать, купил. М мне она стоит, ну, так, не скажу, что дорого, хотя и недорого очень сильно, ну, она короче стоит, ну, недорого, так скажем, ну, очень-очень-очень-очень красивая, ну, ну вот прям вот реально, вот как Славия, Лена, Алиса, Ульяна и Ольга Дмитрина в е и Мику в едином лице, вот реально, хочу себе такую кружку сделать, но, но, а вот эта вот кружка она, она новая, от нее даже сейчас понюхаю от нее даже пахнет новизной, вот реально, вот даже пахнет даже пахнет от нее новенькой, что она новенькая, что она только что с завода привезенная. Ну вот, чё, ну. Обзорчик на свою кружку у меня маленький такой был. А что я не могу перед Новым годом что себя порадовать, что ли? А? Ага. Как вы скажете, пожалуйста. Не говорите, что я что-то делал не так, что. Ну, реально, кружечка красивая, что не. Ни... Что не. Ни что даже